Итак, ребята, Рой-клуб, срочное включение, Рой-ТВ. Сегодня мы с вами ознакомимся с биографией создателя Рой-клуба Владимиром Мошкиным. Если мы перейдем на сайт Канского городского суда Красноярского края, то мы увидим, что 10 января 2012 года Канский городской суд Красноярского края, представляющий судьи т.т.т.т.т.т.т.т. рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Мошкина, все это скрыто, год рождения уроженца граждана РФ с высшим образованием неженатого индивидуального предпринимателя, несудимого, проживающего по адресу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного с частью первой статьей 111 УК РФ, в ночь с 28-го, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в коридоре квартиры, в ходе ссоры возникшей, Т.Т. его супругой на почве личных неприязненных отношений, приблизившись сзади, когда та, пытаясь выйти из данной квартиры, находилась возле входной двери и стояла спиной к нему, обхватив ее руками за талию, прижал к себе и начал двигаться спиной в коридор. В то же время Лежина начала сопротивляться и схватилась за дверную ручку, не давая тем самым закрыть дверь. Тогда Мошкин, приподняв Лежчину, резко... Дернул ее на себя, в результате чего руки последние опустили ручку двери и, разворачиваясь с ней в обратную сторону, не предвидя возможности, что в результате его неосторожных преступных действий она может получить тяжкий вред здоровью, хотя должен был и мог предвидеть возможность наступления преступного последствия. Резко расцепил руки и бросил лежану на пол, которая приземлилась на стопу правой ноги с подворачиванием стопы, Кнутри, в результате чего лежаные были причинены телесные повреждения в виде перелома большеберцовой кости с методиафизарной локализацией, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, а также ссадины на правой верхней конечности, которые не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения, не принявшие вред здоровью человека. Допрошены, с этим вы все можете ознакомиться, мы что можем понять? с этих действий то что Мошкин такой у нас и такой вообще правильный человек находясь в состоянии алкогольного опьянения домогался до женщины и тем самым его действия повлекли ушибы данного человека мало того что он домогался до женщины в алкогольном опьянении так, помимо этого, он еще и причинил вред здоровью. Если так можно назвать, то избил. Ну, примерно так. Кинул на пол, там, в ноги и всякое такое. Мошкина, кстати, по этому делу обвинили. Ссылка на это все будет находиться в описании. И кто-то мне сейчас скажет, ой, так это было в 2012 году, приговор был вынесен. На самом деле, Мошкин уже стал другим человеком. Естественно такое может быть я не спорю что люди на протяжении своего жизненного пути по нему опытности могут совершать ошибки могут потом поменяться и стать в корне другими людьми но если мы перейдем на вот такой вот прекрасный сайт Федеральная служба судебных приставов, то мы увидим, что Мошкин на самом деле ни капельки не изменился. Вот мы видим Мошкин Владимир Геннадьевич 21.01.1982 года и судебные производства по ему, по его личности. Кто-то сейчас скажет, так может это не он, может это не его данные, откуда ты вообще знаешь, но вся суть в том, что есть такая социальная сеть ВКонтакте, где я нашел страницу Владимира Мошкина. По статусу мы уже сразу можем понять, что это сам Мошкин. Тут написано: Я ничему не научу тебя, я всего лишь держу фонарь, чтобы тебе было лучше видно. А захочешь ли ты увидеть это, уже твое дело. И также мы, давайте посмотрим фотографии. Русь, такие СССР. Всякие такие фотки мы видим, и вот МММ, это уже ближе к Мошкину, но на самом деле вот мы видим лицо Владимира Мошкина. Кстати, у него есть дети, видимо, есть или была жена, чего я, кстати, не знал. Мне говорили, что вот эти штрафы, которые мы сейчас с вами посмотрим, они по алиментам, но хотя такой я информации подтверждающей это не нашел, но возможно это, кстати, и по алиментам. И мы тут видим 21 января 1982 года года Илья Никонов, это также партнер Мошкина в Рой-клубе. Что же я сейчас вам хочу показать? Сервисы Федеральной службы судебных приставов. Тут мы вбили данные Мошкина, можете посмотреть. Вот, Мошкин Владимир Геннадьевич, вся информация с открытых источников, и тут мы видим, какие области, Томская область и Красноярский край, в принципе, у Мошкина так и написано, город Красноярск, вот он подписан на паблик Тверь, и тут мы видели, да, Томская, Томская, Тверь, Томская, ну, я думаю, это там где-то близко все равно, первые буквы меня привлекли, а... Красноярскому краю, налоговой службы по Красноярскому краю. И тут мы видим на самом деле, что у Мошкина есть непогашенные штрафы. Различные вообще штрафы. Ссылку на эту страницу я тоже скину в описании. Все данные вот вы можете лично вбить. Мошкин Владимир Геннадьевич, 21 января 1982 года. Если мы полистаем эти штрафы и все их суммируем, то получим сумму, я там конечно до копеек не округлял, но 726 тысяч 177 рублей. Теперь у меня вопрос к вам, участники Рой-клуба. Человек, который не может расплатиться с долгами, который нарушает законы всяким образом. Мы видим судебный приказ от 2019 года, от 2020 года. Акт органа 2020 года. 2020 год. 2021 даже год. Вот март, 4 марта 2021 года. 2018 год. 2017 год. 2018 год. 2017 год. 2016 год. То есть человек обещает вам финансовую свободу, финансовую независимость, а сам торчит 726 тысяч рублей. И, кстати, возможно, когда его найдут... Как-то, где он сейчас скрывается, непонятно. его или взыщут эти штрафы, или его вообще посадят. А возможно, это будет поводом, чтобы закрыть рой клуб, сказать: вот, это государство. Оно меня поджало, навыписывало каких-то штрафов, хотя мы тут видим, что вот как минимум с 16 -го года эти все штрафы идут. Вот и за 14 год, и за 9-й год мы даже видим штрафы. Хотя Мошкин тут нам зачетствует правовед Сибирь, у него есть организация, с помощью которой он помогает людям платно за деньги избавляться как раз-таки от штрафов, от преследования судебных приставов. На самом деле мы видим, что... Не работает, не работают его схемы, и он торчит почти что миллион 726 тысяч рублей, он торчит государству, и оно будет а, с него их взыскивать. Возможно, тут еще больше было штрафов, я не знаю, как работает этот сайт, возможно, он за счет участников Рой-клуба их потихонечку выплачивает, и, возможно, эти он тоже погасит потом, в будущем, когда она собирает нужное количество денег. Но... Знаете одно, участник, участник, Мошкин, создатель, какой же он участник? Создатель Рой Клуба, обещает вам финансовую стабильность, финансовую свободу, говорит о какой-то морали, хотя давайте не будем забывать о том, что а, бил он пьяных женщин и какие-то насильственные действия совершал. Ну ладно, это в прошлом, но на текущий момент мы видим, штрафы у него есть, как-то он их себе не списывает, хотя говорит, что он много уже кому помог И как-то он их не оплачивает В дальнейшем это может привести к некоторым проблемам Или его посадят, и Рой-клуб перестанет функционировать Или он под этим предлогом закроет Рой-клуб, скажет, что его преследуют Или он украдет деньги с Рой-клуба, чтобы оплатить эти штрафы, чтобы не загреметь в тюрьму. Но примерно какие-то такие последствия могут быть у всех вот этих штрафов. Ну и вы делаете для себя выбор, а нужно ли вам принимать участие в Рой-Клубе, где вот такой человек всем заправляет. У меня все.